Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У нас лето идет, в соседнем доме приехали его хозяева, шумят, плескаются там, поэтому будет шумно. Заранее прошу прощения. Итак, сегодня хочу показать крайне ленивый рецепт. Я недавно приобрел вертел электрический. Вот сам вертел, вот электрический двигатель. Попробовал приготовить греческое блюдо, как корейцы, мне очень понравилось использовать вертел, именно за, свои, за счет своей ленивости, потому что на выходе получается вкусно, поджаристые кусочки, сочно все очень, а суетиться с этим делом не надо, правда все очень долго. Но э, если никуда не спешить, то подходишь периодически, ну там раз в полчаса, раз в сорок минут. Может уголючков добавляешь, досыпаешь, он там все вертится и все. Только смотришь, ну вкусняк какая, надо только певцом заранее запастись. Так вот, сегодня я хочу приготовить на вертеле просто куски свинины. Мне интересно, насколько это будет отличаться от э, шашлыка, э, за счет того, куски большие, сочные, ну, собственно, и все Но ну, раз у нас идеология ленивого и простого рецепта То я и заморачиваться даже с маринаном особенно не буду Я буду использовать для маринования Во-первых, острую горчицу Свинина с горчицей хороша А второй компонент Это острая аджика Я вам ее показывал в ролике Вот здесь ссылочку повешу, если не забуду Вкусно с аджикой получается Аджика острая, достаточно сильно соленая Поэтому саму свинину солить не буду Поехали так как и горчицы, и аджика острые, чтобы глаза потом не растереть острыми руками, воспользуйтесь перчатками. Как я уже сказал, резать надо крупно. Наверное, смой ну, с мой кулак. Ну и все, замариновал. Сейчас нужно выдержать хотя бы час, лучше, конечно, два. После чего можно насаживать и отправлять на угли. Ждем. Мясо маринуется у меня примерно час, пора разжигать угли. Им где-то 20 минут понадобится для того, чтобы А После разжигания я сразу займусь насаживанием. Поехали. И сразу комок бумаги тоже сюда, чтобы больше пламени было. На первом этапе очень сильно дымит. Так, опять перчатки, чтобы руки в этом жгучем маринаде не пачкать. На вертел я уже накрутил с одной стороны вот такой предохранительную скобу, вторая будет с другой стороны, чтобы зажать все мясо. Приступаем. Вот Процесс насадки завершен. Как только углер сочкарится, можно отправлять вертеться и ждать. Все, мясо водрузил жар нужно регулировать так чтобы на том расстоянии на котором находится мясо от углей можно было выдержать но ну, максимум 10 секунд все по идее вот этот уровень регулируется перестановкой всяких там вставочек я его сам делал в предыдущем ролике может быть видели мне лень каждый раз переставлять поэтому я просто подвигаю ближе дальше угли расположенные здесь ну и по мере необходимости добавляю новых свеженьких все, процесс идет. Периодически я буду подходить раз в 40 минут, смотреть, как здесь сейчас чувствует мясо. И надеюсь, что на ужин у нас будет вкуснямба. Оставайтесь с нами. Так, мясо крутится примерно 40 минут. Я посмотрел, я взял лопатку, лопатку плечо. Ну, то есть верхняя часть окорока. Он не жирный совсем был. И я хочу сейчас, наверное, смазать маслом растительным. Мне кажется, так будет лучше. Ну, посмотрите сами. Вы со мной согласитесь. Мне кажется, так будет гораздо лучше. Возможно, придется еще пару раз смазывать. Отлично. Запекание продолжается. На часах уже почти 7. Я думаю, трескать я буду уже в темноте. Время без 29, мясо готово. Сейчас буду пробовать. Хочу собрать что-то в э, лепешку, в тортилью. По -э, мексиканскому принципу. Э, э, по принципу шаурмы, короче. Так, выключаю. И снимаю. Вот такая красотень. На стол ее. Набор будет скромненький. Строгаю помидорку, положу зеленый листовой салат э, и соус готовый. Я думаю, будет достаточно. И мясо, конечно. Я должен попробовать. Слушайте, вот это вот мясо с аджикой из горчицей, это просто какая-то песня. Он такой дергает. Я чуть сейчас будет вообще волшебно. Продолжаем. Можно, конечно-таки, попробовать. Начну я, конечно, со освежения попырышков после вот этого яркого, острого, жгучего, в мяса. Ой, холодненько. Сегодня такая жра целый день была. Просто ужас какой-то. Во-первых, температура 34-36, а во-вторых, очень высокая влажность. А. И под вечер, конечно, просто какое-то счастье. Так. И вот этот вот шмат. Отличный. <смех> мясо Обмазал аджикой горчицей Насадил, оставил вертеться Подходи только периодически Угольки двигай туда-сюда Как вы видели, мне просто стало лень уже Отдельной партии угля разогревать Я просто парочку бревнышек бросил там, Чтобы они горели жаром Разогревали мясо Уголь проседал Все прекрасно Да, конечно, зависит сильно время приготовления От диаметра мясо, которое вы насадили в моем случае вот это вот приготовилось ну, считайте, я, наверное, в 6 часов 20 минут вечера поставил э, этот самый шампур, не шампур вертел э, над углями а сейчас без 29, вот считайте будет больше, дольше готовить придется, но если сделаете жар побольше, то не дожидаясь, когда оно пропечется до конца можно срезать прям, во время процесса э, верхние слои уже поджаристого мяса как-то на той же самой шаурме, и подавать всем желающим. Отличный способ, так что берите на вооружение. Спасибо за компанию. Класс, извините. Спасибо за компанию. Не забудьте жагнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подпишитесь, чтобы не забыть про канал. Всем пока.